Настройку видимости и группировки проектов и локальных смет в главном окне системы PIR можно выполнить с помощью соответствующей клавиши на панели инструментов. Нажав на нее, появляется окно отображения проектов. Окно имеет две вкладки «Структура» и «Видимость». Для того, чтобы установить группировку проектов и локальных смет, во вкладке «Структура» нужно установить галочки в тех пунктах, по которым вы желаете структурировать ваши проекты и локальные сметы. Например, пусть проекты будут структурированы по признаку «Стадия проектирования», а локальные сметы по признаку «Дата создания». При желании можно настроить отображение количества проектов в группе, отображение шифров проекта и шифров локальных смет, установив флажки напротив соответствующих пунктов. Во вкладке «Видимость» можно выбрать, какие проекты будут отображаться в главном окне системы. Эта настройка удобна при работе с сетевой версией системы или при наличии большого количества проектов, с которыми в данный момент времени вам работать не нужно и вы не хотели бы их видеть в главном окне системы. Обратите внимание, что во вкладке «Видимость» уже применилась установленная структура проектов. Например, для работы вам необходимы два проекта – «Мой первый проект» и «Проект реконструкция железнодорожных сооружений». Уберем галочку слева от наименования всех остальных проектов. В нашем случае он один. Нажмем ОК. OK. Убедимся, что в дереве сметных объектов отображаются те проекты, напротив которых мы оставили галочки в окне настройки видимости. И посмотрим, как структурировались сметные объекты.